Двенадцать сорок один. начинают прогорать. Это все зеленодольская постройка Родина Марселя. А? второго чем служил, а Это второй. И потом он был в me mm -hmm.